Первое, что вам понадобится для работы, это хорошие ножницы для раскроя ткани. Портморские ножницы отличаются от канцелярских, даже визуально. У канцелярских всегда вот эти отверстия одинаковые формы. У ножниц для раскроя одно отверстие продолговатое, другое вот такое круглое. Это сделано для того, чтобы во время раскроя вы смогли поместить 4 пальца свободно вот в это отверстие. Именно в таком положении ваша рука не будет уставать. И ножницы будут всегда находиться горизонтально на поверхности, на которой вы работаете. И, соответственно, ткань не будет приподниматься и не будут сдвигаться о слои ткани, если вы кроите, например, 2 или 3 или больше слоев. На что нужно обратить внимание при выборе ножниц? Это, во-первых, на длину лезвия, оптимально это 18-20, может быть больше на то есть ли вот такой резиновый слой если вы будете работать много то именно благодаря вот этому слою вас не будет натирать кожу руки будет намного комфортнее работать особое внимание обратите тому насколько хорошо заточены ножницы и особенно концы если вы еще не купили ножницы возьмите кусочки разной по плотности ткани и попробуйте как режут сами кончики Ножницами для ткани никогда не обрезайте нитки, не режьте бумагу, вообще ничего. Эти ножницы должны быть только для тканей. Для ниток, для обрезки ниток используйте вот такие. Они называются сниперы, Это нити-обрезатели. Они тоже могут быть разной формы, могут быть вот с таким колечком для пальцев, могут быть вот такие простые. Для э, нарезания выкройки используйте или какие-то старые портновские ножницы, или канцелярские ножницы разных форм, потому что мелкие детали легче вырезать вот такими маленькими ножницами. Обязательно нужно иметь вспарыватели, ими удобно распарывать разные швы, убирать наметку и прочее. Дополнительно можете приобрести себе ножницы зигзаг, потому что некоторые ткани не требуют обработки срезов, они не сыпучие, особенно трикотажный оплот и э, срезы в таких тканях можно обрабатывать просто вот такими ножницами зигзаг. Если вы работаете в лоскутной технике или вам это интересно, вы можете перенести вот такой дисковый нож, но даже если вы не увлекаетесь печворком, вы можете использовать вот такой нож для нарезания бейки, для вырезания каких-то мелких деталей, особенно в несколько слоев, это очень удобно. Все вот эти ножи съемные, их можно поменять, если они затупились, и можно использовать даже без специального коврика. Вместо коврика можно подлаживать металлический лист, чтобы не повредить стол нужны также разные канцелярские ножи если вы покупаете миллиметровку или кальку в рулонах вам будет удобно нарезать на листы такими ножами можно затачивать мел но удобнее всего мел затачивать обычной овощечисткой очень острые уголки получаются очень быстро получается работать с ними и есть всякие вот такие маленькие ножницы типа цапельки это не обязательно но если у вас есть возможность, вы можете их приобрести, потому что вот эти у них очень тонкие и длинные лезвия, они позволяют вот обрезать ниточки в самых труднодоступных местах. Для того, чтобы обрисовать выкройку, перевести ее на ткань, для того, чтобы отчертить припуски, делать разные пометки, контрольные знаки, вам необходимо будет выбрать. Вот один из предложенных способов. Сейчас в магазине есть очень много товаров и выбрать есть из чего, это и мелки разные, и фломастеры для ткани, и всевозможные карандаши, вы можете также использовать обычный обмылок, если у вас имеется, но мыло должно быть обязательно, без всяких примесей, масел, кремов, то есть просто обычное простое мыло. Но все-таки лучше купить специализированные товары, тем более стоит они не так дорого, работать с ними очень удобно, но э будьте внимательны, для разных тканей нужны разные мелкие. Итак, есть вот такие простые мелкие. они похожи на обычный мел, вот даже на пальцах остается след. Они есть разных цветов, вот для того, чтобы можно было работать и со светлыми, и с темными тканями, и если ткань цветная. Они очень классные для работы с трикотажем, с тонкими тканями. Они не нужно никаких усилий, чтобы оставить вот линию, но они очень быстро тупятся. Их нужно постоянно в процессе подтачивать. Подтачивать, я уже говорила, очень удобно овощи Есть вот такие мелкие панда. Они тоже очень классные, но они исчезают от температуры, то есть от утюга. Если вам постоянно изделие в процессе работы нужно будет подвергать влажно-тепловой обработке, то есть утюжить, то не очень удобно. Вам либо постоянно придется прорисовывать линии, на которые вы попали утюгом, либо нужно выбрать какой-то другой метод. Есть еще вот такие мелкие с добавлением воска, но они абсолютно не подходят для трикотажа и для каких-то легких струящихся тканей, потому что чтобы при вселении нужно прямо вот сильно приложить усилия вот, на таких тканях, держащих форму, они оставляют очень классный вот тоненький след, они не так тупятся, вот как такие простые мелкие, но если вам нужно будет сделать припуски на трикотаже, то это будет нереально сделать, трикотаж просто... Деформируется под, вот видите, даже вот такая ткань, она и то немного натягивается. Внутри катажа, вообще не говорим не рассматриваем этот способ. И есть разные маркеры для ткани. Есть водорастворимые, то есть те, которые после влаги уходят. И есть также под действием пара. То есть про пар я уже рассказывала, если нужно будет постоянно утюжить изделие, то такие способы не подходят. А вот эти водорастворимые в принципе можно вообще после того, как вы сошьете изделие, его посирать. А можно, если в процессе работы вам нужно удалить какую-то линию просто ватной палочкой, смоченной в воде, провести по линии и она сразу же исчезнет. Но будьте внимательны надолго такой маркер на ткани лучше не оставлять то есть не более чем один-два дня потому что если у вас есть способность оставлять свои проекты на потом то вот этот способ лучше вообще не использовать есть разные карандаши для ткани но я лично ними не пользуюсь мне не понравилось потому что очень-очень-очень быстро они тупятся ну прямо нереально если вот этот мелок вы можете заточить со всех сторон и вот со всех сторон работать, то ну, карандаш тоненький и одну линию провели, и нужно постоянно затачивать. Теперь я расскажу о э, всяких измерительных инструментах. Ну, во-первых, это сантиметр, то, чем вы будете снимать мерки. Причем э, используйте для снятия мерок для построения, вот для контроля э, один и тот же сантиметр. То есть не подходит, если вы сантиметровой лентой снимаете мерки, а потом берете другую линейку и чертите. Вы можете использовать для того, чтобы чертить, проводить линии, но финальное вот измерение вы должны делать тем же сантиметром. Сантиметр, ну, они бывают тоже разные, и есть вот такие, где измерения с одной стороны и с другой вот в зеркальном отражении. Это сделано для того, чтобы какой бы конец вот, э, сантиметровой ленты вы не взяли, у вас будет начало уже в руках. И можно измерять сразу несколько мерок. Например, вы э, сняли обхват шеи. И чтобы не терять вот эту точку основания шеи, вы можете сразу другим концом снять, например, мерку длина плеча. То есть, э, часто бывает, что мы можем снимать несколько, несколько мерок одновременно. Вот этот сантиметр тут уже ты так не сделаешь, потому что... Здесь в одном направлении. Тут вот конец. Такие не очень удобные. И всегда храните, можно скручивать сантиметр, но не натягивать, потому что, естественно, это сантиметровая лента сделана из такого материала, который имеет свойство растягиваться и тоже со временем деформироваться. Далее вам понадобится линейка. Это линейка закройщика. Она... Вот примечательно тем, что с одной стороны это обычная линейка, с другой стороны у вас есть обозначение в масштабе 1 к 4. То есть делать для начала на, например, просто на альбомном листке или в тетради очень удобно. Мы их делаем в масштабе 1 к 4. Далее, линеек, как и ножниц, много не бывает, но... Основная это вот металлическая очень хорошо линейка длины хотя бы 1 метр. Даже не хотя бы, вот 1 метр это оптимальная длина. Во-первых, линейка металлическая, она гнется, вы сможете разные вот угловые или скругленные линии тоже измерять и даже отчерчивать вот такой линеечкой. Могут быть пластмассовые, кстати, линейки могут быть не только металлические и пластмассовые, они могут быть и деревянные. Но деревянные линейки лично я использую очень редко, и то в каких-то таких случаях, если это просто на бумаге мы чертим, потому что если вам нужно что-то отрезать, вы канцелярским ножом, например, можете просто линейку деформировать, они могут под воздействием пара и всыхаться, поэтому ну, лучше использовать пластик или металл. Также есть, вы можете в продаже увидеть, вот такие линеечки это партнерские лекалы, они бывают разных форм, ими очень удобно отрисовывать линии бока, линии горловины, проймы, в общем все изукнутые линии, вы здесь подставляете и уже можете измерить. Даже вот здесь они прозрачные, вы можете отрисовывать припуски на изогнутые детали, тоже не измеряя каждый раз по скруглению, а сразу приложив, вот тут есть пол сантиметра, один сантиметр, также здесь сразу есть разные отверстия, вот, ну в общем удобно. Есть вот такая линеечка, тоже она, линию проймы, сразу здесь есть измеритель для углов и то же самое припуски. Очень удобно вы подставляете. Здесь есть 4 сантиметра, шаг пол сантиметра Вы можете все свои припуски прорисовать. Тоже прямые углы припуски сразу можно делать. Вот, вот эти штуки, очень удобно. Если есть возможность нужно покупать. И то же самое вот эта линейка для квилтинга. Она есть вообще абсолютно разного размера. Но, в принципе, для э, такого домашнего пошива вам хватит. И вот такой, это 30 сантиметров. Здесь тоже есть все углы разные будут вот, все метки и конечно же они прозрачные поэтому очень удобно вы сразу видите свои меловые линии под линейкой и э, работа становится быстрее также особенно если работаете с текстилем то разные угольники это тоже вам помощь можно иметь просто вот такой для измерения прямых углов, для измерения углов меньше, больше, в общем, для всего. Вот такие линеечки вам могут пригодиться. Итак, еще один момент. Это на чем строить выкройки, на что их переводить. Значит, если вы строите выкройки самостоятельно, очень удобно использовать вот такую бумагу. Это миллиметровая бумага. Продается она в любых канцелярских магазинах или в швейных Здесь уже есть все метки до, до миллиметра, да? шаг, и очень удобно видно 5 сантиметров, 10 сантиметров, то есть каждые 5 сантиметров они уже выделены. Вы можете покупать миллиметровку в листах, можете покупать рулонами на метраж, но на метраж несколько удобнее и экономнее, потому что вы никогда не знаете, какого размера вам нужен лист. Если это брюки, это длинные листы, то есть вам одного листа не хватит, вам придется склеивать. Если это какие-то топики или маечки детские, то там на один лист несколько. Ну, в общем, если есть возможность, покупаем вот такие орудики. Далее, после того, как выкройку чертили ее нужно перевести. особенно, если, это, если на миллиметровке вы сделали базовую выкройку основу то вам нужно будет ее переводить. И для этой цели чаще всего используется калька. Тоже продается листами, рулонами. Вы можете перевести на кальку и уже на кальке разрезать, моделировать, всякие фасоны линии наносить, не трогая выкройку основы. Если вы планируете шить часто, шить много, то можно делать выкройки основы на вот таком материале. Это электрокартон. Он тоже бывает разной плотности и тоже продается на метранж. Он достаточно плотный, и он не махрится, не осыпается. То есть, если вы постоянно планируете использовать, одну, например, выкройку основу, то есть смысл сделать ее вот на таком электрокаттоне. Дальше. Можно использовать вот такую строительную пленку. Во-первых, она прозрачная, и очень классно на ней тренироваться делать драпировки. Она тоже Хорошо, драпируется прямо к ткану. Вы можете ее изгибать и смотреть, что в итоге получится. То есть складки, делает разные мешкали. Вы можете ее переворачивать в зеркальном отражении, будет все вам прекрасно видно. И еще один материал это агроволокно. Это такой вот материал, он используется для теплиц. Стоит он очень мало, то есть да, в 3-4 раза дешевле, чем самая дешевая бязь, поэтому для отшивания макетов, для проверки того, подходит ли вам фасон, ну в общем, вот для этого можно его использовать, во-первых, он этот материал практически прозрачный, вы можете использовать его просто вместо кальки, сразу прикладывать на миллиметровку или там, где у вас начерчена выкройка основа, и вам все вот будет видно. Во-вторых, есть еще есть белого цвета, есть бежевого цвета, есть черного цвета. То есть даже цвет вы можете себе подобрать. Ну вот, белые для отшивания макетов лучше всего подходят. Нитки тоже бывают абсолютно разные по составу, по толщине, по количеству намотки. Ну, вот первое количество намотки это есть такие маленькие бобины. Есть бобинки побольше, они подходят тоже для и бытовых швейных машин а верлоков тут намотка 1000 ярдов и есть вот такие большие бобины они подходят уже для промышленных швейных машин или оверлаков тут намотка 4000 ярдов но такие нитки покупать экономнее поэтому вот например белый и черный цвет я бы купила все равно даже если у вас нет оверлака вот для сметывания для всяких ручных работ то есть нити такие нужны всегда и их нужно много дальше бывает хлопковые, бывают полиэстеровые, бывают смесовые, бывают шелковые нити, то есть это вы выбираете в зависимости от ткани с которой работаете, если поначалу вы будете шить какие-то макеты, будете работать с хлопковыми тканями, то можно взять просто 100% полиэстер или 100% хлопок, но хлопок он не такой прочий, то есть они подходят для пошива постельного белья, если работаете с детским ассортиментом. Но вот нитки полиэстер 100%, 100% они более прочные, они не так быстро рвутся и они надежнее. Дальше номер нитки. Чем больше номер, тем тоньше иголочка. Я сейчас попробую показать. Вот у меня ниточка сороковка и вот ниточка тридцатка. Если видно, тридцатка уже порядком плотнее. Для начальных работ, для простых изделий, вам нужен будет номер 40. Это наиболее универсальный номер ниточки. Подходит практически для работы с большинством тканей. Очень удобно хранить ниточки, особенно вот шпульные нитки, вы же будете наматывать шпульную нить в соответствии с верхней ниткой с которой будете работать вот очень удобно таким боксах хранить они не теряются не путаются и они прозрачны поэтому вам все видно и нитки ну можете как угодно я храню всегда вертикально мне вот так удобно я все вижу где у меня какие нитки по цвету где что подходит поэтому вот э выбор за вами отдельно хочу сказать про вот такие ниточки это нитки металлизированные, для них нужна специальная игла в на машине. Вот обычной иглой вы не сможете шить такими нитками делать какую-то обработку. Теперь расскажу немного об иглах и булавках. И начнем с булавок. Они бывают вот с разными наконечниками. Бывают вот такие с петелькой, шариком и такие гвоздики. Значит, с петелькой, это самые универсальные. Если только начинаете, купите себе набор, они идут, булавки партнерские универсальные, по тысяче штук. Они достаточно тонкие, достаточно острые, они не ржавеют и подходят для работы ну, практически со всеми тканями. Дальше вот такие булавочки с шариком, они обычно идут несколько толще, и они подходят для работы с плотными тканями. Они э, длиннее и, э, и толще. И вот такие, с, э, такие наконечники, как гвоздики. Обычно это булавки или экстра тонкие для работы с супер тонкими тканями. Но у меня это булавочки для трикотажа. Они с затупленным концом, и они не прорывают нить, а вот проходят сквозь них. Поэтому для работы с трикотажем нужны другие иглы. И, конечно, если храните в карточках всевозможных, поставьте себе несколько магнитиков. Если рассыпались, просыпались, можете магниты там собрать, используйте также всякие на руку игольницы. Я использую всегда вот такие: как их шить, я показывала она очень быстро, просто в середине у нас half И мне нравится, что в таких игольницах, в отличие от магнитных, вот мы ставим булавочки вертикально если игольница магнитная они лежат горизонтально и вам все равно нужно некоторые усилия, чтобы эту булавочку найти и поднять а вот в таком положении работа ускоряется Также иглы для ручных работ их должно быть много они должны быть разной толщины разного размера то есть для разных тканей с длинным ушком с коротким ушком потому что ручных работ достаточно много. Это и сметывание. Если вам нужно что-то сметать, вы тоже берете, например, для тонких тканей тоненькую ниточку, для толстых тканей нить потолще иглу потолще. Дальше, если вам нужно будет заправлять какие-то верлочные ниточки, нужна игла толстая с длинным мушком. В общем, чем больше игл, тем лучше. Они продаются разными наборами то есть там от коротких до длинных лучше всего иметь. Один, два, три, сколько вы можете себе позволить наборчиков. Следующее, о чем говорим, это иглы для швейных машин, для бытовых и для промышленных. Значит, для промышленных они отличаются. У них вот эта колба, уплотнение на конце иглы. У промышленных машин она полностью крупная, эта колба. У бытовых машин она имеет вот такой спил, то есть с одной стороны она плоская. Вот этим спилом мы устанавливаем назад. Когда устанавливаем иглу в швейную машину, выпуклая часть идет к нам в лицо, а спил идет назад. Далее иглы маркируются. Во-первых, по, по назначению, для чего эти иглы нужны. Есть, например, универсальные иглы, которые подходят для большинства тканей. Есть супер строитель для работы с трикотажами. Есть для кожи, для работы с синтетизированными нитями. В общем, их есть очень много. Все эти буквенные обозначения вы посмотрите, если распечатаете памятку себе. Значит, обращаем внимание на то, для чего предназначена игла. Второе, обращаем внимание на номер. Чем меньше номер, тем тоньше игла, то есть легкие ткани обрабатываются номером, например, 70 и плотные типа джинс это 100, 110, джинс плотный может быть перекатаж, например, футер с начесом это сотка подходит. И средняя ткань это 80-90 номер. Дальше, если говорим о универсальных иглах, то... Вы можете встретить вот такие наборы, где есть универсальные иглы разных номеров, вот от, от тоньше иголочки номер 70 до более толстой номер 90. А может быть набор универсальных игл, например, одного размера. Вот у меня 5 игл номер 80. Кстати, через черточку это идет американское обозначение, Там у нас в миллиметрах сантиметрах не в дюймах это все одно и то же и отдельно скажу есть вот такие двойные иглы они тоже подходят для всех бутобок машин у которых есть функция зигзаг то есть если у вас прямо строчка то Двойную иглу вы не поставите на нее. А если у вас машинка с функцией зигзаг, то для любой машинки подойдет двойная игла, вы сможете ею шить. На двойной игле, помимо того, что есть номер иглы, вот, например, 75, есть еще другое обозначение. Вот у меня есть 4 мм, а есть, например, 3 мм. Может быть и 2, и 2,5, и до 5, по-моему. Это расстояние между самими иглами. Тоже обращайте на это внимание. И э, двойные иглы тоже э, по назначению различаются. Вот например универсальная, вот страйчевая. Выбираем всегда иглы э, в соответствии с толщиной и типом тканей, э, с которыми мы работаем. И несколько слов о том, что вам может понадобиться дополнительно, что у вас должно быть всегда под рукой. Во-первых, это хороший пинцет, которым легче и проще заправлять э, в первую очередь оверлок, но даже швейную машину, э, все-таки с пинцетом это будет намного быстрее. Второе, это калькулятор, потому что постоянно нужно считать, нужно рассчитывать количество тканей, если вы строите выкройки, то есть даже если вы очень хорошо считаете, все равно калькулятор вам ускорит этот процесс. И это разного размера, английские булавки для того, чтобы выворачивать разные шнуры, продевать резинки, кулиски, в общем, тоже лучше, если их будет несколько и они будут больше, меньше.